Начинаем серию роликов, в котором расскажем вам о самых известных испанских брендах. Сегодня мы остановимся на трех из них. Начнем с бренда El Ganso, что в переводе с испанского означает «гусь». Был создан братьями Себриан, которые открыли в 2004 году первый и на то время единственный бутик в Мадриде. С первого дня их девиз стал «усилие, настойчивость, внимание к деталям». Было задумано предложить элегантную одежду тем неформалам, которые ищут себя как бы в другом стиле. Производственный процесс также имеет важное значение для этого бренда. Братья Севриан отказались от изготовления одежды в азиатских странах с более дешевой рабочей силой и решили сосредоточить изготовление своей продукции в Европе. Это дает большую гибкость в контроле и пополнении стока в магазинах и позволяет максимально контролировать весь процесс производства, обеспечивая при этом превосходные качества. Эльганса большую часть клопка для рубашек покупает в Италии, где они потом и производятся на фабрике, которая находится примерно в 100 километрах от Милана. Характер, индивидуальности обувь с необычными цветами, квадратами и полосами быстро наводнили улицы Мадрида, также быстро расширяя свою географию. Вскоре это самое девизное внимание к деталям и стало отличительной чертой для людей, которые ищут что-то большее и особенное. Гусиный стиль – космополитический имидж с оттенками испанских цветов включает в себя стили от яркого, но деловитого преппи до типоватого альтернативного – берлинского, с налетом английской элегантности. Как и многие подобные фирмы, гусь пережил 8 лет глубокого европейского кризиса, но справился с трудностями и остался на плаву. За время своего существования количество магазинов уже перевалило за полторы сотни в 10 странах мира. Это родина бренда Испания, а также Франция, Португалия, Бельгия, Великобритания, Чили, Мексика, Нидерланды, Италия и Германия. Дизайнеры и создатели другого испанского бренда Bimbo и Лола принадлежат к семейству Домингес. Племянница знаменитого Адольфа Домингеса. Две молодые девушки, сестры Марии и Уша Домингес. С большим опытом в индустрии моды в 2005 году решили создать личный проект. Мало фирм могут похвастаться таким быстрым ростом и успехом за короткий срок. В настоящее время «Бимбой Лола» имеет магазины по всей Испании, а также в Сингапуре, Франции, Португалии, Колумбии, Малайзии. Логотипом является силуэт бегущей борзой» – символ элегантности. Название фирмы также обязано именам двух собак, принадлежащим сестрам, обожающих эту породу. Но этот логотип в сезоне 2014 года исчезает, уступая место словам «Бимбой Лола» то, как полагали специалисты, могло бы принести ущерб эксклюзивности, но этого не случилось. Их профессиональная команда относится с большим вниманием к новым тенденциям и веяниям моды, и результат можно видеть в свежих коллекциях их одежды, которые присущ дух минимализма. Персональный, узнаваемый стиль и элегантная одежда, но не вызывающий, и предназначенный для современных динамичных женщин с утонченным вкусом, следящих за модой. Огромным спросом пользуются аксессуары и сумки Bimbo Лола, являющиеся последним штрихом для завершения имиджа. Также обращает внимание на себя платья, юбки, блузки, свитера, обувь. Все выглядит очень особенным. И еще один очень солидный бренд. Курификацион Гарсия. Это имя его создательницы. Родилась она в семье среднего достатка в 52 году на севере Испании. Когда она была совсем ребенком, ее родители переехали в Уругвай, где и прошли ее детство и юность. Чтобы помочь семье, она в 15 лет пошла работать на текстильную фабрику Монтевидео. Из простой работницы, укладывающей одежду, перешла в дизайнерскую команду и в короткий срок превратилась в самостоятельного дизайнера. В 21 год вышла замуж за телевизионную техника, с которым создала фирму по импорту кожи. Они переехали в Канаду, но там им не понравился. Через полтора года семья уже жила в Нью-Йорке, в котором не задержались и больше полугода. Оттуда в 1977 году переехали в Испанию на Майорку. Там Гарсия занялась ручным производством – шляпа, футболки, сумки и одежда собственного дизайна. Все это она продавала на пляжах острова. Поняв, что на Майорке скучновато и бесперспективно, в 1980 году окончательно перебралась в Барселону и уже через год представила свою первую коллекцию. В конце 80-х начался этап международного успеха. В 1989 году Гарсию тепло встретили миланские критики, а через год ей рукоплескала Япония, где она открыла три бутика. Гарсия не только проектирует одежду прет-апорте. Прет-апорте – одежда для широкой публики, продающаяся в бутиках какого-либо дома мод но также производит дамское белье, домашнюю одежду, свадебные платья, сумки, аксессуары и духи. Среди ее клиентов такие знаменитые особы, как принцесса Винтиш Грайс. Группа насчитывает более 70 собственных бутиков и 220 торговых точек по всему миру. Одежда от Гарсии полная нюансов, структуры, и текстур – это чувственное путешествие в мир утонченного стиля. Курификацион Гарсия – гламурная и элегантная одежда, идеальная для повседневной носки, для праздника и для офиса. А сумки этого бренда пользуются просто бешеной популярностью. На этом мы заканчиваем первый рассказ о брендах Испании. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо.